14 апреля, это мастер-класс от меня Значит, под койкой случайно обнаружил калы Вот, ну просто шикарно, гигантская кала, столько ростков, столько цветов будет, из каждого вот такого ростка будет цветок А корешки вот так вот вырастут и пойдут вниз Вот еще одно, случайно забыл под койкой Что-то заглянул, хотел носок взять оттуда, вместе со шлангом который хранился, смотрю, елки они хотят расти, но корешков нет. В теплице я уже, наверное, дней 10 назад вырастил. Не растут. Почему? Ну, холодно. Сегодня, по-моему, плюс 2 было. Сейчас плюс 5. И что я буду делать? Я хочу их прорастить. То есть, чтобы пошли корешки и дальше был рост. Мне главное, чтобы пошли корешки. А как делать? В отличие от других, вот беру питательный грунт и сажу вот так вот. Чуть-чуть так. Ну, выдавливаю. И это также. Не надо ссать Понимаете? Все друг за другом как попугая повторяют. И садят всю жизнь неправильно. Вот так нужно садить правильно. Что это даст? То, что они никогда не загониют. Сейчас можно даже чуть-чуть пролить водой. Вот. Корешки что там на дне они будут впитывать. И идти внутрь. Ну все. Вот как вырастут корешки. Вот тогда уже можно переворачивать, раз корешки есть, и засыпать. У меня что было? Вот я когда засыпал вот так вот, ну поливать-то надо, сухой же, они будут расти. Ну что, ну загнивало. Не растет, не растет, не растет. Да что ты, разгребаю. А он гнил. Она же как губка впитывает. Я буквально вот так вот, пальцем вот так вот раз, и половина клубни нету. Все равно прорастало. Ну нафиг нужно, чтобы гнило. Она же силы тратит на это. Чем больше луковица, тем больше будет. И ничего страшного. не сути. Даже можно вот так вот посадить, и он все равно вырастет. Получается, что корешки вниз пойдут, а этот степель загнется и пойдет обязательно вверх. И будет он цветок. Понимаете? Ну, только немножко позже, потому что ему времени потребуется на разворот. А дальше что я буду делать? Вот когда она прорастет, вот тогда уже я понесу ее в теплицу. Ну, не просто так, а вот такими банками. Рассажу их и буду сверху накрывать, чтобы было тепло. Это просто в землю, даже у меня высокие грядки, но ну не растет, а не растет. Холодно. Это еще раз подтверждает мою мысль, что не отапливаю теплицах это не теплица. Но вырастите вы на неделю раньше, ну и что? Все дальше? Ничего. Вот. Или отапливаете теплицу делать, или вообще не занимайтесь. Все. Ну, Найдите в магазин. Да и все. Не морочьте себе голову. И людям тоже уплатит на эту праздную херню. И домой. Там плюс 20. И будут прорастать. Все а хорошо.